Здравствуйте, Мария. Расскажите, как вы пришли в этот для многих неженственный вид спорта? А кто сказал, что он не женский? Я считаю, что это самый даже женский вид спорта, потому что этот спорт позволяет следить за собой, делать себя красивее, лучше, здоровее, строить свою фигуру. Это вообще самый женский вид спорта, я считаю. Какие дальнейшие у вас соревновательные планы, какой турнир для вас самый важный? Я сейчас... Перешла в новую для себя категорию. Это достаточно э, такое <смех> интересное решение было. После бодибилдинга, после физик, после бодифитнеса выступала в бикини. Выступила сейчас в бикини на Арнольд Классик. Заняла третье место в мастерах. И посоветовавшись своим тренером и своей федерацией в Сырловской области, мы решили, что я буду готовиться на осенний сезон 2016 года. Чем отличается женский рацион питания от мужского? Ну, по сути, ничем. А, количеством только потребляемых нутриентов, калорий. И, ну, есть некоторые особенности. Самый часто задаваемый вопрос – как похудеть к лету? Меньше есть. Потреблять меньше, чем тратишь. были очень травмоопасный вид спорта. Скажите, случалось ли с вами что-то такое? Но я не считаю бодибилдинг травмоопасным видом спорта. Если делать все грамотно, следить за техникой, то ты, по сути ну, травмироваться тяжело, если не гнаться за большими весами. У меня были травмы, да, были, но случались они не на тренировке. Что вы чувствовали после получения титулов Мисс Селена? Счастье. Как вы относитесь к ужесточению закона фармакологии в случае с Шараповой? Я вообще не знаю ничего про это. А что, Шара, а что с ней сделали? За мелдранат ее А, ну про мелдранат сейчас там, да, столько всяких слухов. Ну я не знаю, ну бред какой-то. Ну запретите уже совсем, аспирин запретите. Ну бред. Не согласна я. Что вы пожелаете начинающим спортсменам? Спортсменам или людям, которые тренируются. Я пожелаю не гнаться за быстрыми результатами, беречь себя, восстанавливаться, уделять большое внимание питанию, кушать чисто, чистые продукты и следить за техникой, учиться делать правильное упражнения, а не херню заниматься в зале. Спасибо вам большое. Пожалуйста.